<music> . С 24 по 31 августа проходит заселение студентов деревни Универсиады. У КСК Уник с самого утра собрались студенты первого курса для того, чтобы пройти процедуру заселения и прослушать инструктаж по технике безопасности. Затем наступает сам момент заселения и распределения по комнатам. Атмосфера деревни несравнима, ни с одним другим студенческим кампусом. Внутри этого кампуса очень тепло и уютно. Везде царит чистота и порядок. Несмотря на то, что сейчас здесь проживает свыше 8 тысяч человек, почти все. Все друг друга знают и с удовольствием общаются. Вот настал этот долгожданный день. Мы заселились в деревне универсиады КФУ. Я очень рад этому. Я был очень рад тому, что мы заселяемся в пятиэтажку, так как здесь кухня на одну комнату. Это все-таки очень большой плюс. Все мои ожидания были оправданы. В ДУ 20 жилых комфортабельных домов. Среди них располагаются девятиэтажные и пятиэтажные дома. Комнаты деревни универсиада обставлены новой мебелью, предусмотрен беспроводной доступ в интернет. Деревне уделяется большое внимание безопасности. Здесь работает контрольно-пропускная система. Прекрасно созданы условия для проживания, уют, чистота в комнатах и на территории, невысокая цена за проживание и проводимые различные мероприятия. Все это делает жизнь студентов комфортной и счастливой. Ауреля. Сташкова, Олег Апачаев Универ -Ньюс.